И это видео называется «Работа и жизнь за границей 2019. Шок! Или почему люди боятся ехать на заработки?». Такое название дал этому видео, потому что в нем я хочу ответить на один весьма интересный вопрос, который был задан на днях. Вопрос моей подписчицы, либо женщины, которая просто интересуется моим творчеством. В общем, звучит он так. «Здравствуйте, Антон. Как вы прокомментируете скандал с блогерами из Чехии?» А плюс А, у которых 40 тысяч подписчиков в Ютубе появилось видео обманутых клиентов с журналистскими расследованиями. А плюс А в сотрудничестве с одним из агенций вытягивали огромные суммы денег с украинцев, при этом тянули время и не оказывали анонсированных услуг. Ну и собственно, посмотрев одну из украинских передач на эту тему, я был, мягко говоря, слегка в шоке. И вам интересно? Тогда устраивайтесь поудобнее и поехали! Дело в том, что А плюс А, про них я не слышал и не смотрел, собственно, я, что за канал. Но там есть еще одно сообщение. Далее Ангелина дописала, что один из блогеров выложил тоже видео на эту тему. И там было видео, в котором показан канал, один украинский канал, по-моему, Украина, он так и называется. В общем, часть их передачи показана. Ну и вот эту передачу самую я посмотрел. Я, конечно же, знал, что из СМИ и новостей льется масса различной информации, благодаря которой государство так или иначе управляет населением зомбирует, если хотите но дело в том, что сам давным-давно не смотрю телевизор и вот сейчас посмотрел отрывок данной передачи, просто там взяли историю одной семейной пары которая в связи с определенными трудностями в жизни решили поехать на заработки в Чехию Значит, эта семейная пара нашли какое-то агентство, которое, офис, которого находится в Киеве, они им сказали заплатить за оформление чешской рабочей визы 11 тысяч гривен, ну и собственно они заплатили там частями или как до этого у них там различные проблемы произошли в жизни мужа уволились с работы работала одна жена, жили на ее зарплату, сыну нужно было платить за обучение, платить было нечем, ну и тогда они решились вот пойти на такой шаг, как поехать в Чехию на заработки. Не знаю, слышали вы про это или нет, но есть одна такая контора, их конечно же много по Украине, которая брала большие суммы достаточно денег с людей, которые хотели ехать в свою очередь на работу в Чехию. Деньги не брали за изготовление виз, там, документов. Соответственно, никаких виз документов не было, и деньги никакие не возвращались. Люди платили достаточно большие суммы, там, вперед, по 11 тысяч гривен находились такие доверчивые люди, что меня очень сильно удивляет, потому что тут порой 50 злотых бояться боятся заплатить, да, вперед. Но, тем не менее. И, собственно, СМИ, новости, телепередачи берут такие истории и раздувают из них вселенскую трагедию. Меня там поражает. С одной стороны, когда люди готовы отдавать неведомо кому такие деньги. Они там, как говорят опять же в передаче, нашли сайт официальный, как бы отзывы были написаны хорошие, которые сами же по ходу это агентство писало эти отзывы. Ну и это внушило людям доверие. С другой стороны, я сам работаю специалистом по трудоустройству в Польше уже не первый год. Устраиваю людей на достойные работы официальные. И зачастую мы берем с людей деньги за приглашение хотя бы там 50 злотых. Ну, почему мы их берем? Опять же, в той передаче сказали, что люди не обязаны платить за приглашение, за документы, это все обязаны делать работодатели или агентства. Никто еще не обязан. Конечно же и люди не обязаны это делать, и работодатели это делать не обязаны. И подтверждением является тому, что требуют как работодатели, так и агентства от людей зачастую, не всегда, но зачастую, деньги хотя бы за приглашение. Почему деньги часто берутся вперед? Потому что часто люди сами обманывают, если агентство либо, либо работодатель платит за людей он может это конечно сделать, заплатить, но очень часто бывало так, что человек находит другую работу, более лучшую, не приезжает и агентство, либо работодатель, если человек устраивается напрямую остаются в минусе, поэтому зачастую судей берут эти деньги, на мой взгляд это копейки, не знаю, может в Украине или в Беларуси сейчас это большие деньги, но в Польше поверьте, это копейки и никто на эти суммы кидать вас не будет, другое же дело, если речь идет о более крупных суммах и находятся люди, которые платят эти суммы, как ни странно, берут просто-напросто какую-то историю, где на удочку мошенников попались доверчивые люди, которых подавление меньшинство, из миллионов даже, ну, чтобы заплатить вот так какой-то агенции, пускай даже сайт есть, ну, любой мошенник сейчас сайт сделать можно за один день. И что, что сайт есть? 11 тысяч гривен вперед за оформление рабочей визы и надеяться, что что-то им сделают в итоге, ну, по-моему, это абсурдно, да? Но тем не менее, они находят вот таких людей, обманутых, и, собственно, раскручивают эту историю так, и очень сильно раздувают ее, преувеличивают, делают вселенский кошмар с этой историей. Дальше они там рассказывали, что от этой женщины ушел муж потому что э, у них не было денег, потому что она последние деньги, которые у них были, сбережения, отдала вот этим мошенникам на визу, э, чтобы уехать в Чехию. Э, и муж ушел к любовнице, встретил другую. И в итоге э, -э, работа за границей, поиски работы за границей, как они говорят, разрушили этой женщине полностью личную жизнь. Не только потеряла деньги она из-за поисков работы за границей, а еще и потеряла мужа. Ну, но ну, никто не говорит о том, что дай и слава богу, что ушел этот муж, хрен с ним, нафиг такой муж нужен, раз он уходит от жены после таких вещей. Ну, хотя бы с этого можно уже понять, что абсурд, абсурд. Находят вот такие моменты и специально людьми негатив, специально преподносят заработки в Польше таким образом, что можно попасть на такой обман, что вы потеряете не только деньги, но и семью свою разрушите. Люди с открытыми ртами смотрят телевизор, слушают новости, э, слушают радио и так далее. И потом у них начинаются различные фобии о работе за границей, как в Чехии, так и о работе в Польше. Ну и моя подписчица просила сказать мое мнение обо всем этом, об этом обмане касаемом работы в Чехии Так вот, мое мнение такое, что да, можно попасть иногда на обман но это все очень сильно преувеличивается в СМИ, чтобы э, как можно э, больше сдержать поток мигрантов уезжающих на заработки за границу потому что если они будут преподносить и все приукрашивать вот так вот в темном свете пугать людей э, касаемо заработков за границей, то вообще все уедут. И наступит полный дефолт, вообще некому будет работать. С другой стороны, ни Беларусь, ни Россия, ни Украина, ни любая другая страна СНГ, в которой на самом деле мощнейший кризис, хотя по телеку говорят, что у нас все здорово и прекрасно, но мы-то с вами знаем, что это совсем не так. Так вот, если они закроют границы, то есть перестанут так легко открывать людям рабочие визы, давать их открыть, тогда начнется просто государственные перевороты начнутся, да, начнутся Массовые протесты, это тоже властям невыгодно, потому что они не могут предложить сейчас альтернативу в виде нормальной работы с застойными зарплатами людям. Но в то же время, еще раз говорю, что будут постоянно вот с телевидения... Такие различные передачи Брать, искать такие истории Обмана единичные И раздувать до такой степени Что просто жесть чтобы люди боялись даже искать работу за границей На самом же деле ситуация стоит так Говорю как человек знающий Потому что уже не первый год живу, работаю в Польше Работал как и на стройке, как и сварщиком То есть на обычных черновых работах Так сейчас профессионально занимаюсь Трудоустройством людей на работу Работаю в офисе И соответственно со всей ответственностью могу заявить Что да, иногда можно попасть на обман но это происходит гораздо реже, чем принято считать. Поэтому в первую очередь люди боятся ехать на заработки за границу из-за того, что льется огромнейший поток негативной информации, очень преувеличенной из СМИ. Если вам, конечно же, говорят платить такие суммы, как, например, 11 тысяч гривен за рабочую визу, неважно, там чешскую или польскую, Конечно же 99% что-то обман И вы ничего не получите Я уверен, что на такое ведутся, скажем так Единицы из сотен тысяч Потому что сам постоянно контактирую с людьми И люди боятся даже 50 злотых заплатить вперед Из-за вот этих всех историй Которые льются из средств массовой информации Поэтому, друзья, старайтесь фильтровать информацию Здраво смотреть на вещи Осознавать, что и почему, где говорят Телевизор, новости и передачи государственное, вообще вам советую не смотреть никогда, потому что там вам навязывают ложную картину мира. Если хотите поменять что-то в этой жизни, по-любому нужно идти на какой-то риск, э, так или иначе. В любом случае, почему-то э, гораздо реже говорят о том, э, как можно попасть, на какой обман и мошенничество можно попасть в той же Беларуси, в Украине, либо в России, внутри страны. Э, можно попасть на такой обман, на какой вы не попадете, ни в какой стране Европы. Но э, это не принято так сильно афишировать как обман который может вас ждать за границей поэтому друзья риск на самом деле дело благородное в любом случае мы рискуем и не так страшен черт как его малюют если говорить о работе за границей поэтому если вы намерены изменить свою жизнь в лучшую сторону вас не устраивает ваша жизнь ваша зарплата окружение хотите просто поместить себя в зону дискомфорта чтобы начать развиваться набраться уникального опыта найти достойную работу тогда конечно Конечно же советую вам обратиться ко мне, потому что я профессионально занимаюсь уже не первый год трудоустройством людей за границей, в частности пока что в Польше, в будущем я думаю будем и дальше на запад трудоустраивать людей. Э, ну и конечно же напишите побольше комментариев под этим видео по поводу всего увиденного и услышанного, будет интересно почитать ваше мнение. Предлагаю вам пройти по ссылочкам в описании к моему видео, там будут э, ссылки на мой телеграм-канал, на, на моем сайте будут списки актуальных вакансий, тем более на телеграме будут списки актуальных вакансий заходите подписывайтесь также делитесь ссылками на это видео с друзьями делитесь ссылками на мой канал с друзьями подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик чтобы не пропускать видеоролики прямые трансляции на моем канале заказывайте консультацию по skype от меня по ссылочке пройдя которая скоро появится вот здесь Ну а на этом у меня все с вами был антон белюк и канал work and life до скорых встреч за границей друзья пока